Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я Бобруха я рад вас приветствовать на своем канале. Недавно я проснулся, подтянулся, налил себе чашечку кофе и подумал, а может мне поиграть чем-нибудь другим. Разбудил Халида. Халид тоже потянулся, выпил чашечку чая и мы погнали тестить новое оружие, которым я раньше не играл. И да, это Swordfish. Я был удивлен, ребят, что он может. Советую досмотреть вам видео до конца. Я там оставил сборочку также вы там встретитесь с токсиком который уже выходил к нам на канал вам приятного просмотра не забудьте прожать лайк не забудьте оставить комментарий ну и подписаться если ты здесь недавно погнали смотреть за меня за... сейчас за... за... за... за... У меня урон до финанса, пошел на фильм поднялся О, бомберуха! не да. или нет? Да. Ну, я походу, кинь-то один видит. два раза, Жил, да? Это, да, это опять два ты? ты? Да, Побрусная. Вот. Как вот тебе же Ницуха в рот дает? Да... Нормально? Да, я сам ваху. Это ты у него в рот берешь!